что Оксана когда-то организовала концерт Вени Дыркину. И не один даже, да, по-моему? Недалеко, Недалеко отсюда. вот. То есть э, э, и авторов вот «Новой волны», э, я думаю, многие из вас, может быть, знают даже лично, потому что я не помню, Никита Дорофеев приезжал к мне на фестиваль? Да, ну да, вот, да. да. И вот я вам расскажу сейчас… Э, Во-первых, ну я скажу, что я спою песню сейчас, Никита Дорофеева, да. А у нас с ним было интересное знакомство такое. Вообще эту песню я услышал, э, будучи в Красноярске. Мы там были на гастролях с, с группой проект ХБ, и нам организовал концерт красноярский клуб авторской песни молодежный. И у них, значит, э, это прям удивительно в Красноярске много молодежи, слушающих авторскую песню. Но это факт, да. Там бы не прокатила моя шутка, конечно, да, про 19 лет. Там бы пришлось бы петь там по шестнадцать с половиной или что-то такое, но нет. Да, в общем, смысл в том, что мы после концерта сидим в гримерке где-то, и прям ребята сидят, что-то поют песню такую классную, я говорю, а что это песня? Говорят, это Никита Дорофеева песня. А мы уже с ним до этого познакомились, и это было удивительное знакомство. Дело в том, что мы познакомились на фестивале в городе Шуя, это такой небольшой городок в Ивановской области, и там а вот, несмотря на то, что город сам по себе небольшой, но очень такая серьезная постоянно была движуха, то есть там люди такие активные, организаторы, что-то постоянно какие-то фестивали там, какие-то концерты там. ну вот, было одно время, там прям движ был мощный. И летом, значит, я приехал туда на фестиваль, на улице у них такая была пешеходная зона, и там, значит, фестиваль прям в центре города, а я выступал вообще с такой электронной программой, этот фестиваль закрывал, ну, как самый такой громкий, и самый мощный танцевальный артист, вот. Я не всегда, видите, играл с гитарой, еще и танцевальный могу, сегодня не буду, конечно, исполнять. Вот сегодня, видите, да. Такой у нас больше, э, как это сказать, камеры. Вот молод молодец, да, был человек, кто сказал, да, камерный концерт. А там, значит, был прям такой танцевальный мощный сет, и я не видел, если честно, кто вот выступал до меня, потому что мы там что-то в гримерке где-то что-то там сидели, с кем-то общались, там, и, в общем, вот это все. Да. И на следующий день... А все гости и музыканты и кто приезжал на соседних городов, все ночевали в, в гостях у организаторов такой большой дом у них, и на улице такой огромный двор, и там прям люди ставили палатки. Ну, реально, человек 70, просто вот там, в этом дворе вот такой движ был после уже фестиваля. И утром, значит, я такой просыпаюсь, выхожу во, такой, во двор, и там такой костерчик такой горит. И сидит какой-то паренек, небольшой росточек такого небольшого. Да. И поет песни э, двум моим знакомым э, шуйским девушкам. Вот. Я думаю, ну, наверное, тоже наверное, шуйский местный парень да, поет песни. Да, сейчас какие ну, думаю, кто будет в 10 утра петь эти песни тут на улице? Я такой сел, значит, тоже слушаю, и он значит, поет одну песню, прям такую, ну, прям хорошую песню, прям неприлично хорошую для шуйского парня. честно, прямо скажем, да. Я такой думаю, ух ты, такой, да. Он у нас еще одну поет песню, еще лучше даже. Я такой прям я ну как бы так, со свойственной, конечно, мне иронией, но честно говорю типа братан, говорю ты не бросай это дело, молодец, И, получается. Он конечно офигел, все потом как бы уже смеялись, да. А в этом году, когда он уже а мы встретились с ним на Грушинском фестивале, а он в жюри сидел. Я подхожу, к говорю, вот Миш, не бросил, говорю, вот, пожалуйста, все, как бы, и дело пошло. Да. Так что такая у нас была с ним веселая история знакомства. Я с удовольствием спою вот его песню. Приходит смелее и злей, путая траекторию корабля, Робот глядит на небо и дышит пеплом сухих морей. Скоро над горизонтом зайдет земля. Создатель заведет солнце на пять часов утра лета. Робот опускает глаза, нет ответа Я знаю кто-то и днем и ночью там наблюдает со мной И мой огромный, огромный мир так далек и мал Кто бы вы не были, различите в эфире мой позывной Земля, земля, я посылаю тебе Спустит солнце Протуберанцы густых волос Метеориты в звездной Плывут пыли Робот глядит на небо В его глазах лишь один вопрос Кто там не спит На той стороне земли Создатель в ключе Тебе сигнал, где вы вы не были развлечите в эфире мой посыгной В себе земле Я посылаю тебе сигнал Я посылаю тебе сигнал Я посылаю тебе сигнал